всем привет дорогие сегодня мы короче взорвем соки два машина, машина девятка это машина что ли так баги даже Та шестерка мало сегодня у нас на обзоре взрывание два вида сока один белорусский один красавчик И короче всем как ладно это мы вырежем это мы вырежем В общем-то, в общем-то, давай. Давай, взорвем. Давай, взорвем. А, вот так чтобы Против солнца. Оп. Так, готовимся и. и... Три, два. Мой не взорвался. Или взорвался. Не взорвался. Взорвался? Нет. Нифига себе, ну жестко мы будем. Юрий будет дочь, дочь будет, Юрий. Покруче, чем у тебя. Где крышка? Вон там она Короче, находится. вот сок был здесь, а крышка вот здесь. Ничего себе, о, белорусские этот. напитки. Да, да, да, смотри. Ну вот вообще. Заходите. Класс.